Морозы нам не страшны. Сохраните тепло вашего дома с Пласт. Спешите приобрести энергосберегающие окна по цене обычных. Махачкала, проспект Гамидова, 53А. Телефон 95 55 55.